Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем от немецкой компании гроя Смеситель коллекции кончета с артикульным номером 32661001. Данный смеситель имеет наружный вид монтажа, предназначен для кухонных моек, имеет одно монтажное отверстие и обладает системой быстрого монтажа. Общая высота смесителя составляет 354 мм. Модель имеет высокий излив, высота которого 229 мм. Отличительной особенностью является угол поворота излива. Трубкообразный излив может поворачиваться до 360 градусов. смеситель одним рычагом, технология ГРОИ Silk Move это уверенная управляемость и податливость рычага. 35-миллиметровый керамический картридж, изготовленный по этой технологии, позволяет плавно и точно регулировать температуру и напор воды. Качество и точность изготовления этих деталей соответствуют высочайшим стандартам, поскольку они обеспечивают непревзойденное качество работы смесителя. В смесителе есть система регулировки расхода воды. Аэратор регулирует струю, что позволяет максимально комфортно и экономно использовать водные ресурсы. Рядом с рычагом управления нанесена маркировка холодной и горячей воды для точной регулировки температуры воды. На корпусе смесителя изображен логотип кроя, что подтверждает фирменный продукт бренда. Смесители коллекции Кончета – это функциональность и непревзойденное качество. Модели этой коллекции обладают привлекательным дизайном, который никого не оставит равнодушным, и хромированное покрытие подчеркивает уникальный дизайн. Покрытие Грой Starlight – это технология, которая защищает сам смеситель от повреждений и коррозии, за счет чего изделие даже спустя десятилетия после покупки будет выглядеть так же хорошо, как и в день приобретения. Секрет заключается в качестве покрытия и использовании самого современного оборудования Гроя, которое наносит на изделие не только классическое хромированное покрытие, но и другие покрытия с непревзойденными характеристиками. Смесители Гроя отличаются от смесителей других производителей своим высоким качеством и стильным дизайном. Каждая модель – это отдельное произведение искусства, создавая которое, дизайнеры проводят кропотливую работу, учитывая самые мелкие детали. В комплект поставки входит смеситель, гибкие шланги подвода воды длиной 45 см, монтажный набор, инструкция по монтажу и гарантийный талон. На смеситель действует гарантия от производителя. Ее срок составляет 5 лет. В нашем интернет-магазине доступен в двух цветах – хром и сталь. Заходите на наш сайт и покупайте только качественный смеситель ГРОЯ. С вами был интернет-магазин Керамис.